Для тех, кто э, смеялся, однажды я написал комментарий, что вы, ребятки, за все заплатите и будете платить еще репарации. К этому слову уже можно россиянам начинать привыкать. С меня смеялись, как с идиота. Ну Вот я вам сообщаю, <кхе -кхе -кхе> и если вы не знаете, что уже 300 миллиардов российских долларов уже зарезервировано для Украины. Значит, это доллары Центробанка Российской Федерации, вот, которые заблокированы, и они уже зарезервированы для нас, для восстановления нашей страны после того, как закончится война. Вот. И значит, эти деньги будут, надходы, как это по-русски, приходить, не совсем удачно, но ладно. Приходить от, арестов... от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты. И э, также это доллары, которые зарезервированы на счетах. Вот. Поэтому поздравляю. Э, суд в Гаге еще не начался. А деньги уже для нашей страны зарезервированы. Вот так вот, чтобы вы знали, работает цивилизованный мир.